В маленьком городке, городок называется Ланкастер в Пенсильвании. И вот планируется там построить большой-большой плавательный бассейн. И с самого первого дня я с ними участвую в процессе разработки этой концепции. Подобрали земельный участок, на котором можно строить этот бассейн, который логистически подходит. И пришли в ООН, целевое назначение участка – это индустриальный парк, а нам нужна рекреация. И мы подали запрос, вот мы хотим такой-то проект сделать, можно ли перенести, поменять целевое использование земельного участка. Через два дня в центральной газете этого города на первой странице вышло, что вот планируется в нашем городе вот такой-то проект, бассейн и так далее. Через несколько часов позвонил мэр города, говорит, это правда? Мы говорим, правда. Чем я могу помочь? говорит мы хотим поменять целевое использование хорошо готовьте на сессию документы значит ну я уже начал думать как с депутатами надо начинать работать чтобы они же проголосовали как нужно ну то есть мои партнеры они мне говорят ты как бы остынь значит мы потратили на это решение мы потратили бензин для того чтобы наш архитектор доехал до сессии дал Представление, ну, презентацию и вернулся обратно. Все. Было три вопроса. Вопрос первый. Сколько рабочих мест? Вопрос второй. Как данный объект, коэффициент существует, как данный объект э, отразится на к туристической привлекательности города? Вопрос третий. Как генерироваться будет этот налог в будущем? Все. Единогласно ни каких там вопросах давайте порешаем и так далее то есть это ответственность местного самоуправления перед своими жителями и она прямая видеоскоп спортивный видео